Пусть в плоскости проведена некоторая прямая, которую мы обозначим буквой А. Любая точка А, не лежащая на этой прямой, находится в одной из двух образовавшихся полуплоскостей. Если точки А и В расположены в разных полуплоскостях, то отрезок АВ пересекает А. Если же точка А и В находятся в одной полуплоскости, то отрезок АВ не пересекает А. Это же можно выразить несколько иначе. Две точки плоскости А и В, не лежащие на прямой в этой плоскости, располагаются в разных или в одной полуплоскости относительно прямой А в зависимости от того, будет ли отрезок АБ пересекаться с прямой А или нет.